А это до 18 января. Ну, а теперь давайте подробнее посмотрим. увны приветствую вас. Посмотрим, что вам принесет январь. Ну, во-первых, уже несколько дней как, ну, даже не дней, а больше недели, уже не 10, 13 как. Юпитер идет по вашему первому дому, а это значит, что он будет расширять ваши возможности, увеличивать вашу активность и увеличит вашу пробивную способность. Будет он двигаться по вашему первому дому до середины мая, поэтому у вас есть шанс что-то очень быстро для себя отвоевать, завоевать, приобрести и вообще добиться каких-то результатов, на которые вы рассчитываете. Придаёт им очень большую уверенность и в своих силах и даст для этого действительно возможности. Само по себе, начало января, но будет для вас, ну, я бы сказала, неплохим, не особо вы тут почувствуете какие-либо негативные аспекты. Так, 12, 11, 10. Ну, 1 января для тех, кто не работает, то вам, наверное, будет все равно. А для тех, кто, не дай бог, работает, то можете ощутить на себе давление вашего начальства, когда вас не будут отпускать домой, будут заставлять вас работать, тогда, когда все нормальные люди отмечают первый день нового года 3 -го числа перейдет Венера в Водолеи, Водолей для вас это зона дружбы, а это значит тема карьеры работы для вас немножечко отойдет на второй план, ну то есть она еще будет важна поскольку еще там будут планеты находиться, нужно будет закрывать какие-то периоды, сдавать отчеты, что-то доводить начатое до конца, но вам уже больше захочется повеселиться отдохнуть наконец-то, тем более что Венера в Водолея она очень дружелюбная общительная, она очень хорошо сочетается с вашей огненной стихии. Захочется с кем-то знакомиться, общаться, встречаться. Также это будет благоприятный период для обучения, может быть, кому-то будет интересно, для сотрудничества. Но помните, что это все лучше делать с теми людьми, которых вы уже давно хорошо знаете. А вот начиная что-то новое, уже лучше после 18 числа, когда личные планеты станут прямыми. В любви будет важна прежде всего дружба, а может быть кто-то из друзей признается вам в любви. С 8 числа, на несколько месяцев, точка искушения перейдет в знак зодиака «Лев». Лев для вас – это любовь. Эта тема станет для вас выпуклой. И значимость этой темы значительно возрастет до непомерных размеров. Будут какие-то искушения. Возможно, у вас появится объект любви, без которого вы не сможете жить, который вы будете излишне идеализировать, ставить его на пьедестал, одевать ему корону развлекать, завоевывать, ну, крайне увеличивать его значимость. Ну, крайне интересные будут проявления по отношению к нему. Еще, знаете, такое ощущение, что вот вы как-то через призму этого человека будете увеличивать и свою собственную значимость. С 2 по 9, в принципе, будет очень интересный период, благоприятный для любой вашей активности. И, скажем так, что этот период может принести вам удачу по многим направлениям вашей деятельности. Поэтому будьте легкими на подъем, не сидите на месте, проявляйте активность, что-то делайте. 12 числа Марс, наконец-то, станет уже прямым, выйдет, будет выходить из ретроградного движения, начнет набирать скорость максимальную, и это все будет происходить в вашем третьем доме. Это значит, что ваши контакты, ваши поездки, они будут набирать ход. Кстати, благоприятное начнется время для того, чтобы... Ну, для тех, кто работает водителем, например, кто занимается логистикой, продажа также пойдет быстрее, легче. Ну, я думаю, что для техники... Ну, для тех, кто вообще работает или занимается с техникой, то здесь наконец-то все сдвинется с мертвой точки. 14 15 будьте осторожны с финансовыми вопросами, также будьте осторожны со своим дружеским окружением. Ни с кем не ругайтесь, не ссорьтесь, не проявляйте каких-либо эксцентричных действий. Ну а также эгоизм, импульсивность, они могут пойти вам не на пользу. 22. -ое. Удачное время для того, чтобы действовать четко, слаженно, для того, чтобы саморганизоваться и действовать именно с коллективом или с вашим дружеским окружением. 24-25. Просто благоприятные дни для вас. 27-го здесь уже Венера переходит в Рыбы. Рыбы для вас это 12-й дом, значит активизируется ваша тайная сфера жизни. Вы знаете, я замечаю, что когда Венера переходит символически в символические, ну, вообще 12 двенадцатые дома, то общая энергетика человека она начинает немножко падать. Он как-то больше зацикливается на чем-то своем, на внутреннем, часто думает, что-то анализирует. И когда становится активным 12 дом, то человек как-то больше погружается в свои собственные переживания, необходимость задуматься о себе, о своих действиях, сделать для себя что-то приятное, больше склонен к уединенному труду, творческому труду. Ну вот, больше нравится находиться в уединении. Еще это благоприятное время для тайных. Встреч, а также для участия в каких-то благотворительных сборах, благотворительных организациях, волонтерстве. Поскольку человек в этот период становится более восприимчивым, более эмпатичным, ну вот, ищет свое место в том, чтобы удовлетворить какие-то необходимые потребности другого человека. Ну и конец месяца заканчивается очень хорошим таким аспектом, который уже был в начале первой декады. Это Меркурий и Солнце будут находиться в тригоне к Урану. Уран в вашем символическом втором доме, который отвечает за денежки. Это признак того, что начнется благоприятное время для какой-то вашей карьерной деятельности, активной для вашей дружеского, дружеской коллективной деятельности для вашей личной активизации. Эта активизация, она принесет вам большую удачу. Также со всем тем, что связано с интеллектуальной деятельностью. Тем более, что Меркурий все еще здесь находится в вашем десятом доме, который отвечает за карьеру. Это значит поездки, договорям какие-то важные решения, они пойдут вам на пользу. Ну что ж, надеюсь, что месяц будет для вас удачным. Кому понравилось, ставьте, пожалуйста, ваши лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал и до встречи в следующих прогнозах.